Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Аделя Шамилова наша команда подготовила для себя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. С официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Казанский университет посетила делегация японской префектуры Исикава. Четыре научных журнала КФУ вошли в базу данных, индексируемых с КОПУС. 23 августа министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков посетил объекты Казанского федерального университета. Об этом более подробно мы расскажем вам в следующих выпусках. А теперь к другим новостям. В рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills с официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Он осмотрел медицинский кластер, центр прецизионной регенеративной медицины, а также объекты университетской клиники. Подробности в нашем сюжете. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стартовал 22 августа. Ректор КФУ принял участие в церемонии открытия WorldSkills 2019. Проведение в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills привлекло в столицу Татарстана множество известных людей. Среди них Андрей Фусенко, помощник президента Российской Федерации и экс-министра образования и науки России. С деятельностью Казанского университета он знаком не понаслышке, однако новые грани открываются при каждом визите. В этот день ректор КФУ лишь Гафуров продемонстрировал гостю готовность к открытию научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхранней диагностики онкологических, инфекционных, иммунных и редких заболеваний, методов и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Новый элемент структуры КФУ будет включать центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25% коек отделения малоинвазивной хирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии и нейрорелевиентации. Стратегические партнеры центра Рикен, Уэлл Корнелл Мэдисин, Университет оф крупные частные инвесторы, индустриальные партнеры. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра, КФУ Рикена, возглавляемого Олегом Гусева. Начавшийся с проекта и научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии, он перерос границы стран и континентов. официальное подразделение, на благо Полученные технологии максимально быстро проникают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 И загрузка дневная от 25-30. Полный рабочий день с 8 до 7. В рамках визита в главном здании Казанского университета стояла встреча с одаренными студентами Татарстана. Основной темой для обсуждения стал проект по формированию Республиканского центра «Выявление, поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан» по модели образовательного центра «Сириус». Встреча строилась по принципу открытого диалога между ее участниками. Диана Шилова, Леонардо Блесьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. КФУ посетила делегация японской префектуры Исикава во главе с генеральным директором департамента планирования и развития правительства префектуры Исикава господином Такаеши Ката. О том, как это было, смотри далее. Казанский университет посетила делегация японской префектуры Исикава. В ходе визита состоялась встреча представителей префектуры с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и проректором КФУ по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским. Делегация префектуры Исикава во главе с генеральным директором Департамента планирования и развития правительства префектуры Исикава господином Такаеши Като прибыл в Казань для посещения мероприятий мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019. И этот визит стал хорошей возможностью для проведения очередной в одной встрече представителей префектуры с руководством Казанского федерального университета, посвященной перспективам развития сотрудничества. Именно в префектуре Исикава находится один из ключевых партнеров Казанского университета в Японии, университет Канадзава. На сегодняшний день вузы ведут совместные исследования в области физики низких температур, ванфлековской парамагнетики, ядерному магнитному упорядочению и физики квантовых жидкостей. Кроме того, взаимодействие распространяется и на реализацию целого ряда программ сотрудничества между Россией и Японией в сфере подготовки лидеров будущего. В ходе сегодняшних переговоров акцент был сделан именно на этой стороне взаимодействия. Господин Такаеши Като откликнулся, обозначив, что сегодня есть возможность предметно обсудить развитие обменных программ для студентов-бакалавров, изучающих японский и русский языки. Так, уже в ближайшие дни в рамках программы в КФУ приедут 35 студентов из университета Канадзава, а в ноябре наоборот, в Японию поедут казанские студенты. В свою очередь, Ильшат Равкатович упомянул, что языковые программы, о которых идет речь, включают в себя возможности налаживания академического обмена среди не только студентов, но и школьников. А поскольку в структуру КФУ входят два лицея, эта сторона сотрудничества также представляется весьма актуальной. Лилия Талипова, Лев Халиулин, Виолетта Басова, Универньюз. Скопус – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23 700 изданий, в том числе Казанского университета.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 ну, будем говорить, очень в пределах, так сказать, математического мира популярны. Стоит отметить, что Russian Mathematics – не единственный журнал Казанского университета, который вошел в базу данных индексируемых Scopus. Всего их четыре. Среди них – Лобачевский журналов Mathematics, Магнитный резонанс, Образование и саморазвитие и Russian Mathematics. Это один из индексов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 22 августа министр образования Эстонии Майли Репс прибыла в Казанский университет со знакомительным визитом. Гостья посетила музей истории КФУ и смогла ознакомиться с богатой историей вуза. Подробнее смотрите в следующем сюжете. 22 августа со знакомительным визитом в Казанский федеральный университет прибыла министр образования Эстонии Майли Репс. В рамках визита гости посетила музей истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Гостья с интересом прослушала экскурсию и познакомилась с основными вехами высшего образования в Казани, а также узнала о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся.